Осознание. Всем привет, меня зовут Макс Пран. Новая часть. Вторая можно. Осознание, когда вы чувствуете, что вы уже достаточно много денег потратили на ничего, просто в пустоту. Это значит, вы ставили ставки, как я, выигрывали. Потом вы сказали, я не выведу половину, я сказал, я выведу полную. И вы вообще до нора доходите. И вы чувствуете себя осознанием, такое чувство. Сначала оно проходит после страданий и после грусти. И очень-очень долго оно идет. Приходит очень много времени. Для кого-то это быстро, для кого-то это медленно и вы уже осознанно становитесь, А какие смысл копейки тратить там 100 гривен 50 гривен 200 гривен если эти ставки 20 гривен 25 и так дальше если эти ставки не выигрываются Да выигрывались можно выиграть Стратегия непонятна Игроки какие -то такие себе игрушки такие себе Я записываю роликом на украинском языке Макс прям на украинском найдите в поиск на ну, тебя. Вы тогда сможете узнать такое чувство осознания про заработок. А если говорить про еще новые осознания, то когда сейчас вы смотрите данный ролик, то сейчас идет военная операция на территории Украины из России. Россия сказала, что хочет Новороссию. Он сказал, хочет всю Украину. Не знаю, что Россия реально хочет. Она слишком всего много хочет. Она огромная. Ей хватит территории. Если она хочет забрать, она уже забрала украинцев. И то чувство осознания. Олигархи. Или вообще-то сожрались. Что-то вот такое вот. Тоже можно сказать о осознание. Куда тебе идет. Может быть ты хочешь США взаимодействовать с ним? Если ты так, то у тебя есть хороший тиммейт. Это Китай. А у США это Канада. И история такая, что будет все стабильно. Потом будет выше, потом будет ниже. И вот чувство осознания. Поэтому с этим ничего не сделаешь. Можем только с Китаем дружить. Там 2 миллиарда, хватит вполне-полно. Канаде в США нет даже двух миллиардов, а в России только не, 2, не даже 2 миллиарда, Только в Китае 2 миллиарда. Как-то так. вот